Всем привет, на связи мистер офисерк и сегодня мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Raider Опять же, Ларочкой. Мы идем за волшебным сундучком и щелем. Ну а в прошлый раз мы остановились вот в этой пещерке возле такого красивого человечка, подвешенного. Собственно, сейчас нам его предстоит, наверное, освободить или посмотреть, почему так произошло, получилось. И для этого нам нужно вот разбежаться, запрыгнуть, забраться и туда добраться. Что я и предлагаю сделать. Давайте возьмем побольше разбег. Вот прям отсюда, от ловушечки. Прям бежим, бежим, бежим, бежим. Эм. И видите, это ничего нам не дало. Надо получше как-то разбегаться. Не знаю, может быть, дольше бежать. Походу, походу, что-то с этим связано. Так, давайте. О, е. Фу. Так, давай свои. Молодцы. Это что за скелетон был? Молоточки доставай. Так, подожди. Я понял, что ты будешь прыгать. Давай. А нет, не давай. Ладно, я понял. Давай, прыгай. В смысле? Эй, потише там. Не шумите. Я боюсь. Я не готов к таким поворотам событий. Блин, еще летущие мыши. Летущие мыши. Так, давайте... Раскачаемся прям. Блин, там что, пропасть? Жесть, там камушки. Да ты серьезно, Лара? Почему ты сразу туда не запрыгнула, а? купец Вроде прям раскачались как надо и нет. Так, ну чё, нам тут надо проходить грибочки, понимаешь ли? Те самые, от которых мы пришли. Давай, Лара, я верю в тебя. Да. вход мы уже нашли вход. Это разве не тот вход, который вход, который нам нужен. Еще есть вход во входе. Сколько этих тут входов? Так, Первое декабря. Все равно 5 -го года. дневничок. Мы вошли в синод, расположившийся от города, год. и обосновались в небольшой нише. Лопос весь вечер завороженно смотрел на пламя костра и даже не притронулся к ужину. Дважды я пытался завязать разговор. Но мои попытки разбились о его молчании. Он думает только об этом артефакте. Будь я более суеверным человеком, предположил бы, что артефакт говорит с ним. Солдаты тоже молчат. Кажется, все их мысли только о сражении. Один из их псов весь вечер смотрел на меня так, словно я его обед. Ну да, голодные люди, голодные псы. Собственно, ты обед. Так, а тут, наверное, как-то можно будет сломать все это дело, да? Давайте-ка вот так вот сделаем. Ага, бесполезно, да? Бесполезно, я понял. Потрачено. Ого. гробницы испытания. Ну что, зайдем? Подыспытаемся. Так, тихо. Ну-ка, ну-ка, так, ладно, давайте попробуем тут побегать, попрыгать. Глядишь, что-нибудь ценненькое да найдем. Так, нет снаряжения для дальнейшего прохождения требуется гробовичок. Шикарно. Я вот и думаю, есть смысл туда бежать, нет? Что ж ты на меня так смотришь, пасть? Так, давайте попробуем сплавать. Надеюсь, плохим это не закончится. Раз есть такая возможность, нужно запасаться кислородом. Что мы тут можем вообще найти. Рядом гробница испытания. Так, давай копнем тут что-то. Хрясь, хрязь Так, я что-то потерял. Ух, ⁇ тут еще эти гады. Нужно понимать, как они еще двигаться будут. Так, где тут у нас воздух-то, ⁇ зеленые. Слываем. Ну нафиг, а? подвешивает так тут оказывается можно было еще выбраться да так это что у нас черный порох понятно до чего порох это логично так по место где я пытался это дело сжечь, но нелогично, что доски не сгорели. Вообще никак не логично. Так, давайте пробовать. Ужатненько. Ой! тут можно было так сделать да? дожди так. вдохнем надо прям тайминг найти простое мы сделали стоял бы быстренько быстренько и сейчас поплыли прям блин куда я поплыл потерялся Золото, блин, какой-то фигней занимаюсь. Сейчас еще у нас отлично засосали. Дерис с этой гадиной. Конечно, воздуха его не будет хватать сколько мы с этой гадостью парадрались ну и гадство типа вот здесь в травке муравки надо прятаться Йо! что за нафиг это что за место мы вернулись сначала, мне интересно или это мы Ха, или это мы в новом месте каком-то интересно Давайте смотреть, что здесь. Пока я вижу только цветочки. Ну и все, собственно, да? Так. Мы можем подняться туда. И больше нигде, да? О. Можно там, но это нужно туда прям, прям на туда добраться еще. Эм... Я не понимаю, куда мы здесь можем прыгнуть? Так, я вижу, я понял. Странное, конечно, место. Фью. зачем то веревку то кидала Лара? даже по-другому надо было делать ого го го го го го го го го давайте-ка, го го го го го го го го го Ага, самовары и все такое, да, тут. А по карте мы вон где, отлично. Мы, значит, на верном пути. Ага, отлично. Мне было интересно, разобьемся, нет? Так, здесь вот, походу, мы только можем залезть. И давайте разожжем тут костерчик. Так, два очка все-таки у нас есть. Это значит, что мы можем чего-нибудь, да, наверное, изучить, да? Скорее, неполное натяжение дитевой сокращение времени между усиленными выстрелами. Стая ревунов. Возможно, одним выстрелом пустить. Три стрелы в три захваченные цели. о, -о, -о, -о. Вот это интереснее. Давайте подождем, когда у нас этот... Еще одно очечко навыков подберется к нам. Это, я думаю произойдет уже в ближайшее время так потому что мы тут прям что-то мощное пытаемся сделать давай вскрывай эту гадость там я понимаю что блин только шкура обидно обидно очень обидно если честно наверное стоит все-таки нам сейчас пополдовать с оружием видишь что-нибудь да наколдуем и будем все это уже собирать, а не просто так мимо проходить. Так, Давай Лара, присядем, подумаем. А подумать мы тут можем. Надо многое чем. Так, тут, тут уже готово все. М -м -м. Чтобы нам еще лучше, да? Задаю я такой себе вопрос. А ведь все, что я хотел улучшить, уже улучшено. Ну, давайте еще один автомат будем улучшать. Так, шкуры. Сдвоенный магазин у нас. Скорость перезарядки будет выше. Так, ладно. С этой пушкой разобрались. Теперь у нас есть пистолетики. О, тут прям вообще все печально, беда. Так а есть что-нибудь это такое, какой-нибудь мощное? А, этот просто так далее, да? А здесь что у нас? Здесь мы можем нарезной ствол сделать. Так, что еще можем сделать? Удобный рукоять. Блин, пипец сколько требует эта гадость? шкуры и улучшенный экстрактор Фикс. так, пестик готов есть у нас еще что-то требующее обгрейда? нет, ну наша пушка, нет, она не требует она просто идеальна есть еще вот такой пистолетик, ух ты, нифига себе тут прям все и вся надо давай дружище урон тут просто пипец какой так. Ну и все все нет у нас больше инструментов и ничего кроме лука мы не можем улучшить да тут какие-то шкурки дерево Собственно, этого у нас добра навалом. Может быть, стоит обмотка рукоятки. Давайте, получаем оплетка тетивы. Что у нас тут? Накопилось всего. Доработанная рукоять. Так. Опущенная тетива. Ну, давай. Дальше у нас усиленные плечи есть. урон сразу увеличивается так но ну, все как бы да тут есть еще конечно луки причем даже два которые мы можем под Это у нас укрупленная рукоять блин шкурки не хотелось бы те шкурки поюзать так оплетка тетивы давайте сделаем Доработанная рукоять. Так. Что еще можем сделать? Еще можем улучшить. Опять же. Шкурка. Не хочу. Обмотка рукояти. Оплетка тетивы. Вгущенная тетива. Заработанная рукоять. Но это я не хочу улучшать. Дорого. Дорого это стоит. Слишком дорого. Так, ну и мы можем сравнить с тем, что нам тут предлагается вообще. Предлагается нам тут хлам, как вы видите. Ну, есть якобы там время уезжания где-то побольше, но... Зачем оно? Это время удержания. Странная фигнюшка. Бесполезная причем еще. Так, ну а тут по пушке у нас самое-самое, да, стоит. Я понял. В оружие нам смысла лезть нету. А еще у нас же есть одежда. Так, может что-то можно, нет? Не можно? Совсем не можно. Ладно, я понял. Так, ну все у нас. Сохранение прошло. Значит, можно лезть выше. Так, не кукукайте тут. Какой-то еще ходик есть. Так, получается тут раньше мост был. Интересно, проходим. Уржатнянка. Тут развернулась грандиозная битва. Ну да. Чё-то прям долбились не на жизнь а насмерть смерть. Фальконет достаточно тяжел, чтобы разбить преграду. Ага давайте тут пошастаем <связываем> пособираем все и вся. кажется это примитивная фигурка изображающая О, человека круто всего-то тут хворост да и маска фальконет достаточно тяжел чтобы разбить преграду так. Давайте пособираем. Фальконет достаточно тяжел, чтобы да разбить ладно, преграду. Ладно, ладно, ты. Фальконет достаточно Хочу тяжел, чтобы разбить преграду. Какой-нибудь классная вещь, но походу ее тут нету, да? О, место для копания. Лично какие-то шкурки животных нам достались, Это хорошо так а фальконет это вот эта пушечка да фальконет достаточно тяжел чтобы разбить преграду Йоки. как ну будто она нужна чтобы не выпуск фальконет достаточно тяжел чтобы разбить преграду Что-то там реально пипец сделали Понял, отпусти эту гадость. Давай вот эту тренинг отодвинем сначала. Все. Зачем это все тут так расставили? А? Так, сейчас мы тебя отпустим и катись. Буль-буль. Испанский галеон? Как он попал в эту пещеру? Ну что, народ, как считаете? Стоит ли остановиться или продолжить? Так, я думаю, надо немножко-немножко побегать и... корабль или куда мы уже пойдем уже в следующий раз так сейчас я тут пошарюсь чуть-чуть Прям интересно бежать все это дело так, во. спасибо О блин капец какой-то и тут не пройти да, все завалено на этом плату можно добраться до корабля а, ну вот собственно на этом плату мы в следующий раз и доберемся до кораблика вот А на сегодня это все если вам понравился данный видеоролик то обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии с вами был профессор всем огромное спасибо за внимание и всем пока